Как избавиться от внутренней спешки? Спешка прекращается только тогда, когда ты в центре себя оказываешься. Бум! И ты в тишине момента, тогда все расслабляется, внутри тебя психика расслабляется. Ваша психика, находясь в возбужденном состоянии, подталкивает вас куда-то идти, что-то делать или чего-то ждать. Самое стрёмное – это когда вы что-то ждете. Что-то важное должны вы сделать в жизни, или сегодня, или вообще что-то должно случиться. К концу дня вы раз как бы, а ничего и не сделали. Столько суеты было, вы устали, а ничего, что, что ты делал, да ничего ты не делал. К концу жизни так человек устает как бы от этого чувства спешки. Некоторые люди всю жизнь к какому-то событию спешат каким-то переживаниям. А потом раз и умирают, потому что раз уже и тебе 70 лет, как взрослый человек, и никуда не прибежал. Поэтому прибегите сейчас, прибегните, я бы даже сказал, к медитации, чтобы оказаться в настоящем моменте и никуда не спешить.